Привет, посетители психушки Немиркин! Добро пожаловать обратно в еще одно совершенно новое видео. Почему мне кажется, что в последнее время вы проводите большую часть своего времени в постели, лежа и мало что делая? Вы из тех, кто легко устает и не хочет ничего делать? Считаете ли вы такое поведение простой ленью и не более того? На самом деле между ленью и эмоциональным выгоранием много общего, что может затруднить различия между ними. Эмоциональное выгорание – это негативное состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным стрессом и неспособностью справиться с ним. И по состоянию на 2010 год опрос показал, что примерно 75% взрослых только в Соединенных Штатах испытывали симптомы эмоционального выгорания, причем более 40% случаев были более тяжелыми. Сейчас, как никогда, стало необходимо обучать и лучше понимать природу эмоционального выгорания, Итак, с учетом сказанного, вот шесть характерных признаков, что то, что вы испытываете прямо сейчас, на самом деле не лень, а эмоциональное выгорание. Во-первых, вы чувствуете себя оторванным от всего. Проходите ли вы каждый день как бы на автопилоте? Есть ли постоянное чувство оторванности от своего собственного «я»? Если вы страдаете от эмоционального выгорания, одна из вещей, которые вы, возможно, испытываете, но не совсем осознаете или понимаете – это деперсонализация. Люди, испытывающие деперсонализацию, чаще всего те, кто борется с травмой, сообщают о странном чувстве эмоционального оцепенения или пустоты, как будто они наблюдают за жизнью со стороны. Они больше не чувствуют себя самими собой, они не чувствуют себя вовлеченными ни в что, и они постоянно борются с подавляющим чувством беспомощности и неспособности вернуть контроль над своей жизнью. Во-вторых, раньше ты был мотивирован. Лень – это черта характера. А черты характера, как правило, остаются стабильными с течением времени. Ленивый человек никогда не испытывает желание прилагать усилия или прикладывать себя к чему-то. Но если раньше вы были целеустремленным и добивались высоких результатов, часто преуспевая в определенных областях, и только недавно стали истощенными, апатичными и немотивированными, то, скорее всего, вы страдаете от эмоционального выгорания, а не от лени, как думает большинство людей. Номер три. Раньше ты был страстным. Четкая разница между тем, кто перегорел, и тем, кто ленив, заключается в том, что первый использовал иметь то, чем они были увлечены, но теперь, возможно, изо всех сил пытаются найти интерес или удовольствие в чем-то еще. Будь то талант, спорт, или просто ваша академическая или профессиональная успеваемость в целом, эмоциональное выгорание может помешать вам заниматься тем, что вы когда-то любили или испытывали страсть. Вы можете даже возненавидеть или возненавидеть это из-за того, как сильно вы переутомились и из-за этого довели себя до грани. Ай! В-четвертых, вы стали капризным и раздражительным. Вы вдруг обнаруживаете, что вспыльчивы и легко раздражаетесь? Часто ли вы в настоящее время чувствуете себя эмоционально неконтролируемым и не знаете почему? Капризность и раздражительность распространенные, но часто упускаемые из виду признаки эмоционального выгорания. Поэтому, если у вас начинаются проблемы с контролем своих эмоций, особенно если раньше это никогда не было для вас проблемой, это может быть причиной. Ленивые люди, с другой стороны, резко контрастируют с этим потому что они часто очень расслаблены, расслаблены, спокойны и не подвержены влиянию вещей. Номер пять. Вы пренебрегли своим уходом за собой. Один из самых тревожных предупреждающих знаков, что кто-то может быть эмоционально и физически истощен. Это, если вы начнете пренебрегать своей заботой о себе и социально отдаляться от других. Есть некоторые изменения в вашем режиме питания и или сна. Вы перестаете прилагать усилия, чтобы привести себя в порядок или хорошо выглядеть, и, как правило, проводите большую часть своего времени в одиночестве, ничего не делая, потому что вас так легко утомить даже самыми простыми задачами. Разница между перегоранием и ленью заключается в том, что вы не всегда были таким. И в шестых, эти изменения происходили постепенно. Наконец, но, возможно, самое главное, кое-что, что вы должны знать о выгорании, заключается в том, что она развивается поэтапно. Итак, все пункты, упомянутые ранее, потеря интереса и мотивации, особенно к тому, что мы привыкли любить, чувство оторванности от себя и от всего, что вас окружает, социальная замкнутость и пренебрежение заботы о себе – все это не произойдет в одночасье. Исследования показывают, что на самом деле существует пять основных стадий эмоционального выгорания, каждая из которых имеет возрастающую степень тяжести – фаза медового месяца, начало стресса, хронического стресса, эмоционального выгорания и привычного эмоционального выгорания. Многие люди начинают испытывать симптомы уже на второй фазе, когда стресс все еще остается умеренным, но оптимизм интерес, мотивация и производительность уже могут начать снижаться. И к тому времени, когда вы достигли пятой и последней стадии, эмоциональное выгорание уже настолько укоренилось в вашей жизни, что постоянная умственная и физическая усталость становятся более интенсивными и труднее поддаются лечению, что делает вас более уязвимыми для развития депрессии и тревоги. Раннее выявление признаков эмоционального выгорания значительно облегчает вам получение помощи и восстановление после него. Вот почему так важно повышать осведомленность о выгорании, вместо того, чтобы просто списывать это на лень, как это обычно делает большинство людей. Поэтому, если вы или кто-то из ваших знакомых, возможно, страдаете от психического или эмоционального выгорания, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться сегодня к специалисту в области психического здоровья и поговорить с ними об этом. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится». Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом и предложениями и делиться ими с теми, кто борется с дымкой эмоционального выгорания. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. И, как всегда, супер спасибо, что посмотрели.